6 июня в день рождения великого русского поэта основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина в России в мире отмечается День русского языка. К этой дате была приурочена публичная лекция «Взгляды Пушкина на русский литературный язык и его развитие», прошедшая в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета. История русских слов. И связано с именем Пушкиным потому, что Пушкин считается основоположником русского литературного языка. И нам, именно в его творчестве русский язык достиг того, той совершенной формы, которую мы до сих пор ну, считаем непревзойденной и который является для нас образцом. Решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН было впервые принято на заседании Департамента общественной информации Секретариата ООН 20 февраля 2010 года. Праздник был учрежден для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия. Диана Шилова, Тимур Табаров, Универньюз.